Всем привет! Сегодня я покажу, как играть песню Джонни и Эмина, Камин. Я сначала сыграю ее в фингерстайле, в оригинале, потом покажу, как играть в медленном темпе. Ссылка на таблатуре будет в описании. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. А сейчас я покажу, как можно сыграть эту песню аккордами, и затем покажу, как можно сыграть аккордами, но без бары. темпе значит беру аккорд F дергаю шестую вторую третью вместе затем четвертую потом аккорд ставится G без мизинца можно принцип тот же и аккорд АМ. и далее опять аккорд G сейчас я покажу как играть эту песню без использования приема бары На третий лад четвертую струну, на пятом ладу третью. Дергаем бас четвертый. Играем затем третью. Первая и вторая вместе. И обратно третья. Повторяем еще раз. Затем указательный палец перемещаем на шестую струну. Перебор тот же играем. Потом открытая пятая. Два раза. И возврат идет на шестую струну. Играется вся песня таким образом. Дергиванием здесь играем. Щелчок. Играем щелчок. Вот, надо добиться такого звучания, то есть мы... Высекаем струну, в данном случае вторую, ногтем указательного пальца сверху вниз. И в это время у нас большой палец кладется на шестую струну. Вот получается такой эффект щелчка. Дальше играется бой. Или открытую. Последняя часть, она самая сложная, потому что здесь играется прием бочка и щелчок. Выпекаем аккорд и запястье бьем по деке. Далее щелчок. Нужно потренироваться в медленном темпе вот такое вот движение. Значит, с басом вместе мы играем бочку, потом щелчок. Старайтесь, чтобы движение было экономное в то есть далеко не убирать, иначе вы так, так наломаете дров прямому переносу.